Электричество в Расти развивается медленно, но верно, и я решил подготовить несколько простеньких схем для комфортного проживания в стенах вашего дома. Первое, с чего я бы хотел начать – освещение. Очень неприятно, зайдя в дом ночью, методом тыка искать нужную дверь. Но держать постоянно включенными лампы невыгодно. Следовательно, нужна схема, включающая свет ночью и выключающая его днем. Постройку начнем с установки большой солнечной панели. Она будет служить источником электричества и датчиком освещенности. Большая солнечная панель имеет один выход и выдает электричество только днем. А нам необходимо освещать наш дом именно ночью. Для этих целей я буду использовать блокатор. Суть его работы максимально простая. Блокатор имеет два входа и один выход. Боковой вход является управляющим, и если на нем есть сигнал, то канал закрывается и потребитель не получает электричество. Если же на боковом входе нет сигнала, канал открывается, и потребитель получает электричество. Перейдем к подключению. Выход с солнечной панели мы подключаем на боковой вход блокатора. Установим аккумулятор в качестве хранения электроэнергии. Его мы подключим на вход блокатора. И выход блокатора мы подключаем к потребителю. Гема готова проверим ее работу да все великолепно работает предлагаю немного улучшить а именно добавить вторую солнечную панель именно питания и разветвитель так подбираем первую панель и устанавливаем ее по направлению на восток вторая будет смотреть на запад установим комбинатор питания и подключим выход из больших солнечных панелей на комбинатор питания после комбинатора устанавливаем электрический разветвитель настраиваем на единицу на ответвление Именно здесь у нас находится единица. Именно этот выход мы подключаем к боковому входу блокатора. А второй выход мы подключаем на вход аккумулятора. Днем. Мы будем заряжать аккумуляторы. Медленно, но верно. А ночью... У нас будет освещаться наш дом. Следующая на очереди система оповещения о рейде. Так, а для начала мы подключимся к ветрогенератору. И подключим разрушаемый проводник на стену. Я буду использовать переключатель, можно использовать блокатор, разветвитель, счетчик, все что угодно. Главное, чтобы оно разрушалось при разрушении стены. Дальше выход с переключателя мы подключим к боковому входу блокатора. В качестве резервного источника питания я буду использовать большой аккумулятор. Его мы подключим к большому входу к большому входу входу э, блокатора. И выход блокатора я кину на разветвитель. Один конец на сирену, второй на радиопередатчик. Ну естественно у нас сигнал сейчас не проходил. Система активировалась. Теперь при разрушении стены у нас пропадет сигнал на блокаторе и активируется система оповещения. Проверим. Возьмем C4. Я не помню на деревянную сколько нужно. Но возьмем 2. Раз. Два. И, собственно, проверяем. Даже предлагает бежать на небольшой расстрел. Пейджер у нас закричал. Но, видимо, ненадолго. Ага, все-таки на деревянную стену надо... Да. Надо одну из четыре. Немножко переборщил. Но суть работы, я думаю, вы Поняли. Ну и завершим все системой автооткрытия дверей. Для этого нам понадобится датчик сердцебиения, гаражная дверь и контроллер дверей. Также источник питания и охапка проводов. Так, Установим нашу дверь. Рядом установим а, контроллер. И на внешней стороне пример вот так датчик сердцебиения так а вход датчика мы подключим к источнику питания теперь у нас датчик активен выход датчика подключим к контроллеру двери его соединить с дверью. Теперь как только мы появляемся в поле действия в поле зрения датчика, он будет открывать нам дверь. Далее возьмем в руку киянку и исключим всех остальных. У датчика есть два режима работы исключить всех остальных и исключить авторизованных в шкафу нажимаем исключить всех остальных и теперь он будет открывать двери только тем кто авторизован в шкафу давайте не авторизуемся и он нам не будет открывать двери Так, -а, предлагаю взять коптер Так. Мягкая посадка. И парковка в нашей коптерной. На этом в принципе все. А, я думаю, я не буду разжевывать, как как работает система обнаружения чужих. Мы просто исключаем в и все. Датчики реагируют только на чужиков. Сан дальше вместо контроллера твери мы можем а, подцепить ту же сигнализацию, ту же сирену, подключить ту же дверь, за которой будет стоять турель. Вариантов масса. И если вам интересны подобные ролики, вы можете написать об этом в комментариях, прожать жирный лайк. Я это увижу и придумаю что-то еще для вас. А на этом, в принципе, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Хорошо вечера.